Facebook запускает несколько новых инструментов для администраторов групп, которые призваны облегчить отслеживание конфликтных ситуаций и происходящего в группах. Новая функция «Конфликт-алерт», которая сейчас проходит тестирование, позволит создавать пользовательские оповещения об использовании в комментариях определенных слов и фраз. С помощью машинного обучения функция будет выявлять те фразы, которые могут указывать на конфликты и нездоровые ситуации между участниками. После получения оповещения администраторы смогут удалить комментарии, заблокировать пользователей, а также ограничить частоту комментариев для отдельных пользователей или публикаций. Facebook также добавит новую страницу для администраторов Admin Home, которая будет функционировать в качестве панели управления. На ней можно будет видеть обзор публикаций, участников и комментариев. И еще одна новая функция админ Assist предназначена для автоматической модерации комментариев. Она будет полезна для борьбы со спамом и нежелательной рекламой. В скором времени Facebook начнет тестировать рекламу в приложениях для шлема виртуальной реальности – Oculus Quest. Компания намерена создать самоподдерживаемую платформу для VR-разработок. В мобильном приложении Oculus реклама появилась в прошлом месяце. Facebook использует некоторые данные Oculus для таргетинга рекламы с 2019 года, но впервые решил добавить рекламу непосредственно в саму VR-платформу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!